The thing thats уже жарко, уже вон <смех> такие лапы у него. Чему слети спит? Несу. Ммм, такой запах Что, друзья, попробуем? Ммм, какое мягкое! Она развалилась там. <прям>. Горячее еще. <свы> а горячее. Какая я молодец, а. Бах-бах-бах. Ой, какая мягкая. М -м -м. Табачки вообще классные. Мои руки надо целовать. Какая я молодец, а. Какая я молодец. М -м -м. Это Бениссимо. Вообще. Вообще класса, разве можно так быть суперски, а? Вот не могу это взять. Горячая, что? Какая молодежь. Мои руки только целовать надо. Это вообще божественно, друзья! Готовьте в тот как я сейчас готовила. Не опозоритесь перед гостей. Это вообще супер. На час поставите. Ой, блин. Она такая кисло-сладкая в уксусе. Этой соусы. Я вообще молодец. Кто из себя не похвалит, а? Только я. Угощайтесь. Приятного аппетита. Всем пока-пока. Нет, это дубль два. Я так не успокойся она. <смех> вот эта баклажа мне так понравилась. <смех> вот так макаешь, макаешь. Можно с хлебом, так, лепешкой. Макаешь. <смех> Я вообще молодец, я вообще люблю вкусно покушать. Соус вот так макаешь, с хлебышком, лепешкой. Я уже съела столько, я люблю себя. Конкретно я люблю нос этот стал вот такой меру этот так горьковатый это супер скажем, как вот корейцев поела вот ребята вот смотрите всю съела без понтов Никакие понты, никакие это. Вообще суперские. Я вам отвечаю, да. Такую еду, блин, нигде не пробовали, наверное. Бениссимо. Ой, после такого обеда. Зеленый чай. Вот. Приятного аппетита.